Всем привет, ассаляму алейкум. Сегодня 18 декабря, начинаем обзор карты боевых действий в Сирии. Посмотрим изменения за два дня. За 16 декабря отчитались воздушно-космические силы. В докладе сообщили, что совершили 59 боевых вылетов и удары были нанесены по 212 объектам террористов. В свою очередь, ВВС Сирии также сообщили, что они за неделю... Совершились 193 боевых вылета и удары были нанесены по 563 целям. По провинциям, провинция Латакия. Основные изменения будут здесь. Населенные пункты Мазра, Меликли и Кантара все-таки контролируются боевиками. Некоторые источники сообщали о контроле правительственных войск, но все-таки здесь линия фронта пока остается вот на таких рубежах достаточно серьезные изменения были в районе населенного пункта ГМАМ здесь группы правительственных войск которые не так давно взяли высоту джибель ан нуба соединились с группой войск со стороны населенного пункта Зоик. вот в этом районе они соединились перешел под контроль участок дороги и линия фронта немного здесь изменилась в пользу правительственных войск. В данный момент в этой местности закрепляются войска, ведется разминирование местности. Населенный пункт Сальма. Здесь пока изменений нет, но многие считают, и я придерживаюсь того же мнения, что если населенный пункт Сальма перейдет в ближайшее время под контроль правительственных войск, то дальнейшая зачистка террористов террористов территории провинции Латакия пройдет намного быстрее недалеко от долины Эльгаб перешла под контроль правительственных войск высота шейр ас -Сахаб. здесь также несколько высот перешло под контроль правительственных войск но пока точное местоположение этих высот неизвестно, линию фронта на карте нам не меняют как подтвердится контроль и место расположения высот здесь тоже будет изменение линии фронта Высота Тельмаран пока стоит переходный значок, также подождем подтверждений. Возможно, также перейдет эта высота под контроль правительственных войск. Провинция Идлип и провинция Хама. Недалеко от долины Эльгаб. Объект Элеватор, уже в который раз переходит от одной стороны к другой. На этот раз боевики Ахарарашам заявили о контроле над этим стратегическим объектом и пока видим у него переходный значок линия фронта на севере провинции хама пока остается без изменений по этой провинции стоит отметить лишь то что в районах населенного пункта Аль-Тамана и хабит массированно работала ввс и артиллерия правительственных войск Здесь были уничтожены террористов Сообщается о точном уничтожении 8 террористов Многие были ранены Провинция Алеппо Провинция Алеппо, прорыв к трассе М5 Населенный пункт Зерба Пока видим переходный значок, но некоторые источники начали сообщать о контроле правительственных войск над этим населенным пунктом и участком дороги рядом с этим населенным пунктом. Дальнейшие наступления ведут войска на Альбаркум. В городе Алеппо сообщается о в боях во многих кварталах города район города Масаранья видим переходный значок часть этого района города перешла под контроль правительственных войск и ведутся здесь бои продолжается бой к северу от города алеппо вот в этом районе последнее время последние дни очень много сообщений то что боевики даеш атакуют другие террористические группировки и возможно так называемую сирийскую оппозицию в этом районе, теснят их сюда а в свою очередь эти группировки атакуют курдов вот на этом участке, который контролируют курды из Турции сообщения о том, что они начали на вот этом участке границы возводить какие-то фортификационные сооружения, стену какую-то на границе строить но начали они как-то неправильно здесь все-таки курды все-таки это не террористы, они начали именно с них здесь строить какую-то стену. Логичнее было бы начать перекрывать вот эту границу. Ну, посмотрим. Район авиабазы Квейрис. Изменения линии фронта. Существенных каких-то нету. Сообщается о боях и нанесении ударов по боевикам авиации. Из сообщений э, сюда первый раз за долгое время приземлилась уже боевая авиация. Это самолеты Л-39 Альбатрос. Начинали они производиться в Чехословакии. Ну сейчас Чехия производит эти самолеты. Учебно-боевые самолеты. Эффективно они используются в боях в Сирии. И в Ираке тоже. По провинции Ракка стоит отметить лишь удары от воздушно-космических сил. Вот в этом районе по нефтяным наливникам, по нефтевозам. Здесь было их порядочно уничтожено. В сводку я их включу. По Хасике и Сирийскому демократическому альянсу изменений пока нет. Вот здесь на территории Турции в приграничии с Сирией сообщение, что какой-то бой идет здесь правительственные войска Турции. Пытаются кого-то зачистить. Здесь курдское население живет в этом населенном пункте. Населенный пункт Чизре. Пока неизвестно, с чем это связано. Турецкие солдаты обыскивают дома в населенном пункте Цизре на юге Турции, в котором преимущественно проживают курды. Ну, У них тут зачистка какая-то, судя по всему, идет. По Ираку. Недавно обосновавшиеся здесь турецкие войска понесли первые потери. Есть раненые тяжело раненые несколько человек. Трое турецких военных было ранено, и один находится в тяжелом состоянии. Обстреляли, как сообщается, их террористы ДАЕШ. Коалиция США по Ираку сообщила о, за прошедшие сутки о 18 ударах раненых и убитых боевиков. В этот раз они не привели точные цифры, но сообщили, что уничтожили два пункта управления и тренировочный лагерь боевиков удары как обычно наносились в район города Синжар выступ в районе Хайджа и вот в этом анклаве город Рамади и город Хит также появилось серьезное сообщение что вот в этом районе на границе Саудовской Аравии неудачно поохотились катарские подданные и 27 граждан Катара, в том числе, как сообщается, члены правящей семьи Катара, были похищены неизвестными боевиками. Посмотрим, кто их похитил, хотя тут вариантов не так много. Здесь в ближайшем, скажем так, в ближайшей местности только террористы Даешь. Посмотрим, где в итоге они появятся и что за них будут просить, как их будут выкупать. По городу дейр осажденному сообщений пока не было. Южной провинции Сирии. В южных провинциях Сирии изменения и сообщения из провинции ДРА, как обычно. В самом городе, район города Аль-Балят, вот в этом районе, ведутся активные боевые действия, сообщается об уничтожении боевиков. Район приграничного с перехода КПП на СИП. Здесь по сообщениям правительственными войсками был уничтожен... Некоторые источники сообщают о уничтожении танка, некоторые об автотранспортном каком-то средстве боевиков. Здесь с помощью, я так понял, реактивной артиллерии ракет был уничтожен этот транспорт. По Дамаску, столице Сирии, и котлу Восточная Гутта, Изменений пока не видим, но подтвердился контроль. Вот эту линию фронта полностью она подтвердила свою корректность. Она вот так и выглядит, как на карте. И подтвердился контроль над вторым объектом, который относится к вертолетной авиабазе в районе марш Это Это север, северный участок этого объекта. Провинция Хомс. До провинции Хомс стоит отметить, что в соседнем Ливане, вот в этой местности, где несколько населенных пунктов находятся под контролем боевиков, ливанская армия начала и уже провела часть масштабной антитеррористической операции. Много было боевиков уничтожено. Надеюсь, в скором времени, но ну, здесь сомнений в принципе в ливанской армии нет, что они сами своими силами этот участок от террористов зачистят. В районе города Мхин пока остается все на своих местах. Какую территорию террористы отвоевали, там же и остаются. Массировано даже можно сказать очень массировано работает авиация Сирии и воздушно-космические силы. Район города Каритен, район города Мхин и Хуварин, Хуварин и Ихадад. В этом районе Наносятся удары по укрытиям и транспортным средствам террористов. В районе Алеппо пока изменений нет. По котлам севернее Хомса. В районе населенного пункта Аррастан был уничтожен, было уничтожено автотранспортное средство с находящимися в нем террористами. Посмотрим общую карту. Активные боевые действия и освобождение от террористов в провинции латакия к югу от города алеппо а именно прорыв к трассе м5 продолжается наступление правительственных войск и сдерживают наступление террористов в районе города мхин по общим потерям боевиков за двое суток в живой силе было уничтожено 364 террориста 37 автотранспортных средств два танка 1 бмп 94 топливных наливника Одна база террористов, один пункт управления и один тренировочный лагерь. Посмотрим Йемен. Судя по всему, перемирие между хуситами и Саудовской коалицией не получилось. Авиация коалиции продолжает налеты. Может быть, они их сократили, но по сообщениям хуситов налеты также продолжаются. Сухопутная операция также идет. Правительственные войска, скажем так, бывшего правительства, свергнутого, начали наступление вот в этом районе. Идут бои, наносятся авиаудары. Но пока существенных линий фронта изменений нет. Здесь поступило лишь сообщение, что Мафрак, Эль-Джауф, хуситов отсюда выбили. В свою очередь хуситы сообщили о взятии в районе Эль-Рабуа достаточно крупного объекта. Это пограничный центр Вальрабоа. Уситы здесь подтвердили свое присутствие, выложили видео. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.